Всем доброго здоровья. С вами снова Игорь. И хочу записать продолжение к ролику Мошенничество Жкх вскрыто, где я рассказал о том, что бюджетные деньги перечисляются к нам на лицевые счета. Вот как раз фотография Светланы Родичевой о том, где она рассказывала, что у нее знакомая Суфы получила такую выписку именно с лицевого счета. Получил кучу комментариев по этому поводу. Кто-то верит, кто-то не верит, считает, что фейк. Но сегодня мне Светлана скинула документы. И я хочу с вами ими поделиться. То есть вот так вот э, выглядит выписка по лицевому счету. Вот Выписка по абоненту ВИЛ, по-моему, или БИЛ. Неплохо видно. Услуга за водоснабжение УФА Водоканал. То есть именно из Уфы, как это и говорилось в прошлом ролике. Давайте посмотрим суммы, какие здесь проставляются. То есть дата, это получение выписки, вот она, 15-12-2017 года. Года Банк Урал СИП. Вот тут и у Грн есть, то есть оператор. Давайте смотрим, начинается эта выписка по водоснабжению с 13-07-2017 Суммы здесь проходят вот 3,579. То есть это именно задолженность, как я понял. Вот он долг, минус 3,759. Дальше, 18.07.2017 в 0 часов 15 минут 4 секунды поступления идут 3,759. То есть долг получается 0, аннулированно. И в эту же секунду 18.07.17, в 0 часов 15.04 эта сумма списывается 3759. То есть, в принципе, о чем и говорила Светлана, вот в подтверждении эти документы. Ну и, те, и единственное, что мне, допустим, пока непонятно, и я не готов комментировать, что... Ближе к новому году, вот 12 12 2017 сумма уже 7452. Также вот предыдущие 6,696 и 6,696. А, давайте смотрим следующую. Здесь у нас услуга «Горячая вода и отопление ЕРКЦ», Ваш РТС. А, выписка с 17.02-го. То есть дата получения также 15 12-го, вот, 17-го, 02 2017-го. Начинаются суммы с 1592 и заканчиваются уже 31-992, вот, на дату 12 12 2017 И все по той же схеме поступают и в ту же секунду списываются. Вот 17-го, ой, 17 29 33-е. 17, 29, 33. То есть поступили, обнулился долг и сразу же списался. Так что, так, следующая выписка у нас вот такая вот. Здесь я пока не смог разобрать, за что это именно. Но здесь суммы вообще не детские, ребята. Смотрим. Начинается 14.09.2016 года. А, начинается со 101 тысячи 639 И заканчивается вот э, Плохо видно 13 .09 2017 Уже 274 тысячи 276 Тут уже по моему 278 по 2000 Добавляется и по ходу вот, Как раз до 12 .12 2017 За что именно Вот это вот я не знаю это я буду уточнять еще, потому что мне самому интересно и хочу до конца разобраться, так же, как и большинство из вас. Потому что именно ли это по постановлению 97-му эти начисления идут. А то, как ходит информация такая, что якобы это постановление отменили. Но факт в том, что на лицевые счета деньги поступают. И поступают совсем немаленькие. Так что давайте разбираться вместе. Пишите комментарии по этому поводу. И вот, кстати, счет извещения. Адрес город Уфа, улица Рженикидзе, дом 6. График работы вот этой компании, которая, как мы видим, и того к оплате. Все по нулям. Все, как и говорила Светлана. А, то есть вот, пожалуйста, вот все доказательства. Так что предлагаю... Максимальный репост этому ролику по поводу того, как скачать себе. Предлагаю, либо скриншот делайте прямо с экрана. Я вот по порядку их сейчас. Раз, два, три и четыре. Либо э, заходите ко мне в группу ВКонтакте. Я сюда выложу в мои фотографии э, четыре этих снимка. Ну и также в новостную ленту закину и сам ролик, естественно, и также фотографии. То есть с просьбой о максимальном репосте, естественно. Так что предлагаю именно прямо с этими снимками, вот именно с этими, идти в банк и требовать, что дайте мне, пожалуйста, вот именно вот такие вот выписки по лицевому счету. Потому что я и в прошлом ролике говорил, что лицевой счет ⁇ это аккаунт, который привязан именно к расчетному счету, к вашему, по которому вы оплачиваете якобы коммунальные услуги. Так что на этом буду заканчивать. Всем желаю мира, добра. Ой, самого-самого прекрасного Нового года. Я говорил в предыдущих роликах, что новогодние чудеса у нас еще не закончились. И Я думаю, они будут продолжаться за последнюю неделю к Новому году. Делайте максимальный репост, делитесь фотографиями. И до скорых встреч. А мы также еще планируем с этой женщиной встретиться. Просим ее приехать в Санкт-Петербург и дать, как говорится, нам интервью по поводу того, как вообще получилось взять такую вот выписку. У кого будут хорошие результаты у кого получится, скидывайте, обязательно поделюсь и выложу в интернет. Все, до скорых встреч!